вот друзья орнамент для калитки готов можно использовать как для ворот для заборов для калиток для дверей вот такая вот красота друзья а хочу обратить внимание на то что узор полностью сделаны из трубы 20 на 20 стенка 1,5. и 5 середина середина только из 15 трубы все остальные узоры из 20 трубки вот такие, такая красота, друзья. Кому понравилось, ставьте лайк. Продолжение будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Всем удачи и пока.